Начнем это видео сразу с благодарностей нашим бустерам и людям, которые поддерживают цель ВКонтакте. Спасибо вам большое. Благодаря вам это видео доступно сейчас всем нам. Спасибо вам, друзья. Приступим. Всем привет. Hey, hey, hey. Это комикс, братья, Игорь Зиненко и, и Саша, Саша Зиненко. Мы создатели комикса Чистыва. Рубрику. Рубрику, которую мы Банкаст. рассказываем. Да, я бы сказал, подкаст, ну, дополнительные материалы. Бонусы с комментариями с DVD. Да. Если вы купили случайным образом DVD комикса «Счастливого конца света», то знаете... Да, да, потому что мы еще такого не делали. А если сделали, то сейчас где-нибудь 2030 год, и мы все летаем на пони Итак, друзья, это вторая страница, и мы хотим вам рассказать о том, как она создавалась. Сразу с первых кадров вспоминается, конечно же, то, как я работал над контуром, потому что, если видите, слева а прям разошелся, вот это все ровненько, Ламочки. аккуратненько, весь этот... Маркетный пол. Этот раз тоже такая вторая страница. Она одна была из тех, которые делались на старом компьютере, на который ушло много времени. Да, и первые и две страницы были, наверное, на много стараний. Кстати, в зеркале отражение персонажа. Да, Ты то Рисовал же. вручную или копировал. Копировал. Как -то. Тоже как бы быстро нарисовались, кажется, но, наверное, Среди просто... Пол, потому что бестящий. после них был большой перерыв. Бестящий. Да. Uh, есть вот такие да, отражения да, над... натурально да. uh -huh. пытался создать именно реализм из-за вот таких вот потом мы поняли что это отнимает много времени и это не совсем нужно опять mm -hmm. же я брал uh, не в ту сторону перо да, перо ну казалось что если ты делаешь реалистично то только благодаря этому получится создать погружающую атмосферу но Оказалось, дело не в этом. Дело в том, чтобы уметь это правильно создать и не проделывать столько деталей. Брал пиро и контуром вот заливал вот эти все полоски. Здесь еще круто нарисованы всякие неровные изгибы, все эти панорамы. Мне кажется, это благодаря играм Runway. Смотри, сколько здесь фотографов. Пендула студии. Да, да. да. они привели любовь к таким необычным ракурсам и фанам И вот эта вот лампа похожа на нашу лампу, которую у нас дома в нашей комнате на, на потолке на потолке это стена. Эта стена нарисована здесь просто нужно было такое вот необычное освещение тоже продумывались многие детали Впервые ты думаешь, а что будет в этих фотографиях? Нужно ли раскрашивать эти фотографии? В итоге просто рисовались какие-то моменты. вот Тарелочки продумывались, узорчики. Слева там домик нарисован. Тоже придумал, а это они ездили что за город. За город. Да, они ездили за город. Вот фотография, тут всякие моментики. А у вас есть дома столько фотографий? А Миша. у вас есть такой большой дом? Да. Межура тоже прорисовывалась так долго, нужно было понять, как правильно нарисовать в этой плоскости. Да, это на напечатанной да. странице вы этого не заметите. Хотя, если у вас цифровая версия, вы это увидите. Вот эта вот рамочка выглядит, как какое-то письмо сейчас смотрится. Очень, а очень фотографии да, да, Сверху непропорционально очень нарисовано сейчас. Вижу это. Но Тогда да, так, да. И, И тоже думаешь о том, что вот он идет, оставляет следы от снега, вот что он идет без портфеля, ага, я забыл, там он портфель где-то вот оставил Оставь. сверху, о, да. да, надо оставить. Он идет к двери, открывает, опять же, были сложности с тем, чтобы правильно нарисовать, о, раскрасить, дверь. да, вот фотография. Ручки, смотрите, Рас... идеально все нарисовано. Смотрите. Да, сколько Нарисовано. Также раскрасить эту ткань, потому что тоже прошло, по-моему, с первой страницы немало времени. Опять же, был перерыв, надо было нарисовать также в объеме, но и хотелось сделать переход уже к более упрощенному стилю, поэтому здесь такое что-то среднее получилось между тем и тем, и опять же. А он только пришел с мороза, давайте сделаем ему красные щеки и красный нос, холодно, возможно. И нужно было его сделать также похожим на предыдущего, хотя там он был виден только со спины практически. Вот так рисовали сюрприз. А, это, наверное, я помню, что это был такой. Этот кадр был самым поворотным из всех на первых стадиях, потому что Нигер вот... прорисовал ее во всех деталях. Вот все вот... эти шкафчики, пластинки. Посмотрите, сколько потрясающих здесь много деталей, которых никто не увидит. Да, и вы их не видите. И когда Нигер все это нарисовал. Заморочился, смотри, сколько здесь деталей, смотри, сколько на полке. Там была отдельная иллюстрация, которую можно было бы распечатать, падающие тарелки. Смотрите, ну все видно мы увидели страницу целиком, мы поняли, что мы такие, а. никто ничего не увидит, и это вообще не ни, никакого ни значения. И проще просто было обозначить это какими-то силуэтами, потому что я падающим подумал... Светом. Все, да, здесь были Ой, вообще, просто в комиксе это, наверное, было бы все черное, кроме окон. И, не знаю, елки ну, на светом обозначили. Начали, потому теле, что я думал, а, а, вот они там как, знаете, как мультфильмах. Опять же, нас вдохновляли дополнительные материалы к мультфильмам, но мы не предусмотрели, что там работает куча народу, и мы тоже пытались сделать какой-то такой работный 20 людей. Да, продумывалось, а Это вот они живут, красиво. у них есть там набор пластинок, что еще может быть, что, что ты за свою жизнь накапливаешь, какие-то Подарочки, вещи, подлевки, подарки, какие-то шкатулки, Еда. вот над камином паровоз здесь всякие, если кто-то занимается художеством, что должны быть какие-то необычные стаканчики, кисточки, вот приз за какие-то старания, Дос, ну, таймер, да. ракушка, раз значит, они были Уж... где-то на море, растения так, всякие, в общем, это много всякой новых... ерунды, на которые вы не обратите внимания. Да, к сожалению, но... Это ну, действительно, целая иллюстрация. уделялось внимание, конечно же, монстру, девушке. Первоначально он меня был нарисован, как раз, я говорю, в прошлом видео, что первые кадры, первые страницы, которые я рисовал, были как раз, вот был нарисован вот этот мрагвин. Он выглядел не так. Тут он уже выглядит живее, как-то более мистический, более загадочный, пугающий, ну, да, более да. такой сверхестественный. А вы посмотрите как, как он, каким он был до этого. Да, видите свет, тень, и... чтобы обозначить, что персонаж открыл двери и вошел. И его заметил было... Мракли. Также большим испытанием нарисовать и... И ее. Ее зовут Жанет, если вы помните. На на коробке написано в прошлой странице на а, а да, ну да вот, когда подарок да, и трудно было ее нарисовать в плоскости штук что, так чтобы она лежала на полу как ну, на она здесь как персонаж Диснейского мультфильма так выглядит прям красиво похоже что она в общем что что лежит без дыхания и как-то ее перекрутила что-то в этом роде стул нарисовать было очень много мороки как видите само вступление комикса было такое довольно мрачное хотя мы с самого начала знали что комикс будет Веселым, комедийным, но нам хотелось показать, что затянуть вас в эту историю какой-то интригой. Да, ну и хотелось показать, что все-таки концы света наступили, и они не были такими веселыми, а стали такими только со временем, когда люди привыкли к ним и стали по-другому относиться, что этот мир изменился. С самого начала, с самого первого конца света, мне кажется, еще эта атмосфера была вдохновлена, да и Мраглин был вдохновлен сверхъестественным. Сверхъестественным. сезонами, Мы смотрели его. Нам нравилась вот эта вся мрачность, темнота, какая-то неизвестность, которая там и там был, кстати, какой-то такой монстр, который в новогодней рождественской серии Ведь лазил у него кровь в мешке лазил и что либо это какой-то воровал людей. Мы подумали, было бы здорово обозначить, что, в общем, он стал красным из-за жертв. Его считают Дед Морозом, потому что у него там кровь, и она стекает. Вот и такой его обманный ход. И вот опять же, более-менее... <свят> ну, это были такие... Мы пытались как-то оригинально подавать каждую страницу, поэтому мы продумывали вот такие кадры. Моменты, да, чтобы они смотрелись. Эффектно. И... И... Вот такой у него зрачок. Но как тоже есть шесть. различия по сравнению со следующей страницей, где Мраглин еще круче выглядит, как вот. мне кажется. Да, Но он там еще был, просто. Да, кушай торт. И здесь также, вот если И вы поросали. заметите в его бороде много ягод, Р они мы придумали, листочки. что они просто там растут. Усыпляющие ягоды Да, я уже. они были в истории Я просто историю недавно читал Эти ягодами он усыплял Если ты перевеснешь налево Там где мужик стоит На самом деле там две было части Его лицо было нарисовано В одно время, а рука была нарисована В другое время, я ее подправил Когда уже стал Чуть больше разбираться в рисовании Рук И да, я ее нарисовал так, и, по-моему, даже немножко поглядывал на свою руку, как лучше это изобразить. И Мне нравится, как получилось это пятерня. И вот эффектный кадр с такого IMAX 3D эффектом, когда эти штуки летят на нас, да. щупальцы. Этот кадр, мне кажется, и они вот как будто бы выходят крутой. за край за край кадра. Мы вот, видим тень, тень, которая выходит. Специально такой эффект. Мне нравится и по цветам, как оно получилось фиолетово. И мы видим тенью, как он душит персонажа в одном кадре. Мы подумали, что так будет намного эффектнее. эффектнее. Вы видите не все. А вы обратили внимание сразу на это? Заметили ли вы это? И вот получилось довольно так красочная Вторая страница. Тоже на стареньком компьютере мы ее делали. Старались. И сейчас я попытаюсь узнать, в каком году это было сделано. Можно посмотреть, как выглядела страница. Потому что в нарисованном варианте, когда мы видим Джанет, она лежит на полу, а там была нарисована только рука. Уп, вот она уже сразу с облачками. Видите, как выглядит черновая версия она такая. Нет лица у персонажа, зато пометочки есть. Игорь сразу обозначил карандашом линию света. Это был светильник, здесь было окно. Дверь. Да. как выглядел этот персонаж? В итоге он вот рука. Вот как выглядел как какой-то в Да, вот он выглядел. Видите здесь еще потом появилась скатерть, здесь появились стулья. В принципе, так в комиксе бы и так бы нарисовано и можно было бы не паниковать. Человечный здесь мрагли. вот рука другая, видите? Она сосиская какая-то, это страшно смотреть на чел. Вы это ужаснее, чем на все остальное смотреть на И более страшный такой какой-то алкаш. Толстый, голова здоровая, в общем, Рапорции. Какого числа это было? Это 2013. То есть это через... Нет, это уже в следующем году, но уже через несколько месяцев было. Март. Март 2013 сейчас а -а. уже не скажешь когда была раскрашена но тогда очень много времени занимал этот процесс фотографии тарелки зеркала на стене я подбирал что можно туда нарисовать вот двинут назад перед ним свет из окошка вот то что падает свет обозначается делал всякие себе пометки чтобы не забыть понять что где обозначается вот, и опять, вот с кадрики как... ну, погоди а я хочу посмотреть дата да. 4-11, то есть ты в контуре обвел аж в 11 в конце года. Ну, то есть, возможно, это так и есть, возможно, это просто пересохраненная или исправленная версия. Видите, это тоже смарт-объект, даже здесь уже пол выглядит так, как будто бы он зеркальный. Сейчас бы я... Уже и нет никаких не зеркал, зеркал. Не копировал персонажа да. отражения, сделал бы просто намек на отражение с помощью там, mm -hmm. тени какой-то, сплошного силуэта. Потом ты уменьшил персонажа этого, да? Я помню, что он так и остался. Вот тоже Шо? была пытка сделать его под таким искаженным наклоном. Лестницу да. обратите внимание. А, ну, мне нравится эта лестница. Хочется вот так пробежать по этому коридору, пойти наверх, посмотреть что mm -hmm, да. И тут я очень прав, длинная гирлянда. А -а -а. какого числа 21 -го, 12 -го? То есть... есть да, Поступать, да, да, да, да, это было 21 декабря 2013 Через год была вторая страница, рисовалась. То есть, видите, как возможность представлялась, тогда мы это и делали. К сожалению, тогда она представлялась не всегда. Вот, более крупный кадр. Это уже в 14 февраль 14 -го. То есть, кадр раскрашивался в месяц. месяц. Да, это рисовался. Это насколько Это компьютер был тормозной и Это насколько наша работа была да, кропотливой. Наверное, уже ненужный такой. Но это был опыт, который был необходим, чтобы понять, что следует делать. Да, у нас не свет. было таких людей, которые бы нам рассказали об этом. Поделились бы опытом, как мы сейчас делимся с вами. Надеюсь, вам это полезно. И вот она страница уже прорисованная, как видите, тут уже выставлены такой серый цвет. Да, Обоздать себе. Это второй, да. второй да. конечно, обратили, как прорисованный да. шкафчик, свечок есть. Слева шкафчик прорисован непросто, на нем есть какие-то узоры. Сейчас я пытаюсь не вдаваться в такие дикие подробности. Вот, вот как мы видели. Самый первый. Синий свет из окна, оранжевый первый. свет от огня из камина. Ну да, это, пер... это на той есть У меня был еще один, кажется, вариант. И вот, меня... а я ровно стоял, и я говорю, уже. Впоследствии решил из Галиции сделать какой-то он такой... Как будто а есть, бы он да? ест торт. но ну и, возможно, у кого-то ест... Как будто бы ты заходишь, и кто-то такой поворачивается. Он, ну что, неожиданчик? А ты кто? тоже а -а -а -а. пытались делиться этими страницами. Уже тогда. В интернете, да, чтобы посмотреть. Вот, опять же, тут Это уже была обведена такая й Представляете, сколько было... Времени потрачено. Просто потому что компьютер. На компьютере нужно было больше обводить. Надо было уделять внимание всем этим деталям. И практики было не так уж много. И вот вам уже два года пролетели, а мы работали над второй страницей только. Идем дальше. Рука была как а, введена, вот, да. просто я подправил. И это последний кадрик из таких раскадровочных. Давай мы вернемся к странице. Вернемся в нашу реальность, 2020 год, в февраль, когда мы записываем эти комментарии. И надеемся, вам они полезны. Оставляйте, кстати, да, свое мнение, оставляйте свои вопросы, свои комментарии под этим видео, видео под этим подкастом может нам они помогут понять о чем еще стоит рассказывать в следующих страницах да. и может быть вы заметили какие-то аспекты ко о которых мы не сказали поэтому если не бы... пишите. да проясните их вот. вот такой страница получилась по итогу ведь тут свет из комнаты светит вот он вот он, вот, он, вот он. цвета это вообще особая тема пришлось поиграться с различным даже на контуре, где свет заканчивается и тут такие Цвета, чтобы это смотрелось эффектнее и кр красивше. Мне кажется, знаешь, когда прошло два года, когда мы только контуре закончили эту страницу, тут мем Джеки Чана, вот это вот такой, напрашивается, что, когда? И только, ну вот. Такая была у нас возможность это делать. Просто мы это выделывали как огромные иллюстрации и немного по-другому подходили к этому процессу. Все-таки опыт играет свое значение. А и, наверное, хороший учитель тоже... <связывающий> играет значение если есть человек который подскажет вам что и как сделать проще и быстрее на что следует обращать внимание но опять же практику вам никто не заменит Игорь рисует каждый день он любит это дело и в общем он рисует постоянно разных персонажей разные идеи которые приходят в голову везде рисует и не знаю мне кажется для тебя это наверное уже вторая натура постоянно рисовать и если лом ты, чай, ничем не занят тебе хочется рисовать как для меня допустим писать если я ничем не сами ну да на этом давай мы завершим. И спасибо всем огромное за внимание, за уделенное время. За то, что... Да, лайкайте, и оставляйте комментарии. <свят> Это был второй выпуск наших бонус-материалов. <свят> да. Комментариев к комиксу, где мы пытаемся рассказать о самом интересном по аллее воспоминаний, создание комиксов. В общем, спасибо, друзья, и счастливого конца света. И услышимся, и увидимся в следующей... Записи со следующей страницы. Страница 3.